Зеленый лук круглый год. Способов выращивания зеленого лука в квартире ну, довольно много. Но вот этот способ, он довольно простой, но довольно действенный. Единственное, что больше трех урожаев пусть ну, будет проблематично. Вот это уже второй урожай. И видно, что качество пера похуже, чем у первичного. Но зато на столе круглый год, как делается смотрим, я пока обрежу все.